Меня зовут Вера Шперлинг, я живу в городе Одинцово, Московская область. Я являюсь профессиональным диетологом-консультантом э, и еще занимаюсь инвестированием. Сейчас у меня несколько объектов недвижимости, э, собственно, хочу увеличивать это направление и развивать его. О территории инвестирования я узнала от своих друзей довольно-таки давно, мне очень понравилось... Э, это сообщество, тот контент, который здесь предлагается. Мне очень нравятся вот эти вот мероприятия, которые заряжают определенным драйвом, дают новые знания и возможно, самое главное, познакомиться с интересными людьми. В определенный момент своей жизни я стала задавать себе вопросы, а что дальше? То есть у меня была зарплата, работа и хотелось понимать, а какое же развитие из этого? И зависимость от одного источника дохода и, глядя на то, как живут более старшие родственники, навела на мысль, что нужно что-то в своей жизни менять. Я поменяла не только свой подход к своим доходам и финансам, но и поменяла кардинально свою сферу деятельности. Я начала заниматься именно тем, что мне всегда приносило удовольствие. У меня один объект недвижимости был ДОТ того, как я познакомилась с территорией инвестирования и еще один объект я сделала используя те знания, которые получила в этом сообществе. Могу сказать то, что когда ты делаешь проект под руководством хорошего наставника, твои результаты всегда растут. Территория инвестирования мне дала очень много новых знаний, и которые применяю и получаю определенный кайф от достижения этих целей хочу еще отметить то что тот объект недвижимости который у меня был уже до территории инвестирования у меня были какие-то убеждения опасения что если я там подниму арендную плату изменю условия это повлечет какой-то фейл за собой но благодаря тем знаниям и той энергетике, которую я получала от ребят и от тех людей которыми познакомилась здесь обсуждая с ними свои планы я подняла арендную плату на 425 процентов и мне это реально удалось и у меня даже вот э, было двое желающих и была даже борьба э, за мой объект недвижимости то есть ребята мне помогли э, тем что у меня была уверенность в своих силах когда я реализовывала один из проектов уже имеется знание э, это совсем непередаваемое ощущение, потому что есть возможность уже профессионально это делать, профессионально торговаться, хотя я этого раньше никогда не делала. Когда я получала большие дисконты, это было очень круто. Сейчас с торгами проблем нет вообще. Если честно, я даже раньше вот, всегда принимала практически те условия, которые диктовало общество. Сейчас я научилась договариваться, научилась прожимать то, что мне выгодно, то, что мне интересно. И... Это очень круто. То есть вот эти ощущения, когда ты добиваешься своих целей, добиваешься наиболее выгодных условий для себя, это самое вообще классное. Вот. И сейчас я хочу развиваться дальше в этом направлении и очень надеюсь, что на нашей встрече почерпну какие-то новые идеи для дальнейшего развития. Игра очень крутая. Вот просто... Я знала, что она крутая, но не представляла, что она крутая настолько. Когда мне говорили, что она является зеркалом твоей жизни, я в это не верила. Ну как это? Это же просто игра. Когда мы начали играть, я поняла, что это на самом деле так. Я увидела все те моменты, которые мне мешают в жизни, которые нужно улучшать, которые нужно разгонять, которые нужно менять, ставить себе планы, ставить себе цели. Это самое главное, что я сегодня поняла, написала уже себе план, и даже в обеденный перерыв один из пунктов этого плана успела реализовать. Это очень круто. Ты себе не делаешь каких-то отмашек, отмазок, не ищешь себе какие-то причины для того, чтобы отложить свое решение, то есть ты просто берешь и делаешь. Это вот самое-самое ну, крутое, что нужно понимать, что твой ресурс как время, к сожалению, он очень ограничен, и нужно его использовать максимально эффективно. Ну и, конечно, вкус победы, он еще больше заряжает, дает драйв, кайф и придает еще большее ускорение, это вот супер. Я хочу сказать, ребят, меняйте свою жизнь, Прекращайте бояться, начните уже что-то делать, начните с малого, не стройте себе планов, что когда у вас, вы когда-нибудь накопите свой миллион, 10 миллионов или какую-то другую сумму, вот тогда-тогда у вас начнется жизнь, начинайте свою жизнь уже прямо сейчас, даже у вас, если нет на это возможности, это ваше личное убеждение, и я вас уверяю, оно правда ошибочное потому что если вы захотите, вы найдете способы себя реализовать как инвестор, изменить свою жизнь в лучшую сторону. Я вам очень искренне и от всего сердца этого желаю, потому что жить в удовольствии это круто.